Да, да. Да, да. Вот узнаем. Мой имя Тимофей. Русский водка. Водка. Сука, блядь. Да. Да, да. Да, yes. Да, да. Да. Да. Да. Сука, Да. Украина. Украина. Да, да. Согол, согол, согол. Плюс, плюс, плюс, плюс. Украина хуйня, скажите. Украина. Украина. Хуйня. Хуйня. Красава. Бьюти. Как, блядь. Гудь, гуть гудь. Е, е, е, е. Красава, мужик. Красава. Как переводить? Перевод. Да, блядь. Пиночки забить что-то человек. Hello. Hello. No. I'm Russian. Yes. Ты No. Все равно разговаривал по английски. Yes. Горячий водка? Есть. Только не пью, пью. Есть, есть, есть. Как бачи ничего? Да хуй, хреново, но нормально. Что? Хуйня. Полная хуйня. <laughs> это хорошо? Это плохо? Это хуйня. Yeah. А если хорошо, значит хорошо. Неу-неу-неу. No, no, no. Америки хуйня это Хорошо. Ну, можно так сказать. Россия? Ага. Украина? Ну, не знаю. Ничего не могу сказать. Да, ты фантастич кому-то. Ой, привет. Hello. Hello. Я. Russian. <с> Вот а, а, водка! Водка заебись! Я хочу! Жену! Жену хочет! жена! Я есть, я, я! Yes, yes, yes, yes. Прием. Yes. <laughs> Big dick, эм. Как с вами Плюс семь пятьдесят три семь девяносто number, uh, number. Uh, number. Uh, number. <laughs> мой, okay. адвокат, okay. подзвонит, хорошо, окей, окей, окей, Хорошо. good, good idea. Yes, yes, yes, yes. Yes, yes.